Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Тем временем администрация Байдена в течение двух лет делала все возможное, чтобы разжечь Третью мировую войну, начавшуюся в Восточной Европе. И этот план разворачивается на наших глазах, и, похоже, никто этого не замечает. Зеленский, президент Украины, деспот который управляет Украиной, был невидим прошлой ночью. И он сказал, что ожидает, что администрация Байдена скоро предоставит ему F-16. У нас нет ни малейшего шанса справиться с этим. Чтобы противостоять российским ударам, нам это действительно нужно, и мы действительно обращаемся к президенту с просьбой начать подготовку украинских пилотов. И президент Байден сказал мне, что над этим будет проведена работа. И я верю, что Соединенные Штаты предоставят нам возможность защищать и защищать наше небо. Разве они не говорили нам уже больше года, что Россия вот-вот потерпит поражение? Тогда почему мы отправляем в Украину все больше, количество денег и материалов. Может быть, они нам лгут?